Сегодня состоялось заседание Центрального штаба КПРФ по выборам. Заседание вел Геннадий Андреевич Зюганов. Мы суммировали тот вал нарушений, который был выявлен в течение вчерашнего дня. Те нарушения, которые начали проявляться уже сегодня, учитывая размеры России, то, что на Дальнем Востоке голосование к этому моменту уже завершилось. Был составлен реестр наиболее злостных нарушений, наиболее неприятных фактов, которые сопровождают эту избирательную кампанию. Мы только что, делегация КПРФ, побывали в Центральной избирательной комиссии, передали этот реестр нарушение в распоряжении избиркома. Состоялась встреча с Николаевичем Булаевым, в ходе которой мы выразили свое недоумение по целому ряду фактов. К сожалению, таких фактов достаточно много. Это Ибрянская область, Самарская, Саратовская, это Ростовская область, Краснодарский край и целый ряд других регионов, где, на наш взгляд, допущены те нарушения, которые требуют реакции не только на региональном, но и на федеральном уровне. И очень рассчитываем, что Центральная избирательная комиссия выскажет свою позицию, не откладывая это на завтра, на послезавтра, на период после завершения избирательной кампании. Все эти нарушения должны быть пресечены прямо сейчас. К России сегодня приковано самое пристальное внимание. Есть международные институции, которые уже заявляют о непризнании выборов. Мы проводили вчера руководство партии целую серию встреч с разными группами международных наблюдателей. Очень рассчитываем на то, что те, от кого зависит проведение чистых и честных выборов в России, сделают все возможное для того, чтобы обвинений извне было как можно меньше. Мы, со своей стороны, Коммунистическая партия Российской Федерации, в этот раз выставили, как никогда, большое количество наблюдателей. Они хорошо подготовлены, хорошо обучены. Мы очень внимательно отслеживаем всю систему мониторинга, которая существует благодаря установленным на избирательных участках видеокамерам. Это тоже помогает выявлять нарушения. И видим, как в дальних углах, медвежьих углах осуществляется произвол. Но мы дошли в этот раз и туда, и наши кандидаты в депутаты зачастую выехали в эти регионы с тем, чтобы помогать нашим наблюдателям обеспечивать контроль. Поэтому все нарушения будут пресекаться. Хочу предупредить тех, кто занимается безобразиями, ответственными крайними будете вы. Все понимают. Что те учителя, врачи, председатели избирательных комиссий, заместители, члены избирательных комиссий, которые непосредственно своими руками осуществляют вбросы, убирают э, э, сейф-пакеты подальше от видеокамер в ночное время, совершают другие правонарушения. Вы делаете это не по своей инициативе, это понятно, но те чиновники, в интересах которых вы действуете, чьи задания вы выполняете, от ответственности в конечном счете уйдут и крайними окажетесь вы. Не занимаетесь этой ерундой, тем более, повторяю, как никогда, серьезный контроль мы обеспечили в ходе этой избирательной кампании. И, естественно, хочу обратиться ко всем, кто еще... Не отдал свой голос, таких абсолютное большинство. Многие пока не а, пришли на избирательные участки. Сделайте это обязательно, но сделайте это завтра. Это самый лучший выбор, самое лучшее решение. Мы на протяжении всей избирательной кампании предлагали поступить именно так. Придя на избирательные участки 19 числа, каждый а, внесет свой класс, вклад в то, чтобы выборы были как можно более чистыми, чтобы противостоять тем фальсификаторам, которые, к сожалению, проявились уже и в ходе этой избирательной кампании. Я думаю, что лучший ответ на любой административный ресурс, на любое чиновничье давление, на любые попытки фальсификации, это, конечно, личное участие в избирательной кампании, это приход на избирательные участки, а не использование каких-либо электронных схем выражения своего мнения. И, конечно, делать это нужно 19 числа. Всем желаем удачи.